Расплескалась зоречка под лучистым солнышком, под лучистым солнышком, расплескалась Легкий плавный перышка, золотистый толишка, Поднималась конем ушку, обнималась Легкий плавный перышка, золотистый толишка.